Всем привет и добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы поговорим о трендах на осень 2020. Если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и также не забывайте поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось. Обязательно жду ваших комментариев, ну а мы с вами начнем. Первый тренд это бахрома, она, пожалуй, появилась во всех формах, на всех показах в Милане и Париже. И украшала она практически все – сумки, пальто, брюки, юбки. И чем длиннее бахрома, тем лучше. И угадайте, какой следующий тренд? Да, это клетка. Я себе этот жакет купила еще весной, и он очень сильно мне нравится. И клетка уже держится на пике популярности несколько сезонов. Основной тенденцией использования классической клетки была смешивание различных цветов и графических блоков в рисунке. Длинные перчатки оказались более универсальными, чем мы с вами представляли. Дизайнеры дополнили ими все, что можно, начиная от курток и заканчивая вечерними платьями. Если у вас в шкафу короткие кожаные или эко кожи перчатки, не расстраивайтесь, они тоже в тренде. В осенне-зимних коллекциях было представлено очень много пэтчворка или же его имитаций, так сказать лоскутки. Да, это может показаться старомодно, ведь похожие плащи носили в 70-е. Но все же, для тех, кто не боится экспериментировать, стоит попробовать. И я уверена в том, что такие плащи вы найдете в шкафу у своей бабушки. Пейчверк применялся как способ освежить обычный привычный свитер. Брюки с разрезами я уверена в том, что вы видели у многих блогеров, инстаграм-блогеров и также звезд. Они были замечены еще в прошлом году, но в осенних коллекциях 2020 они создадут настоящие булки. Эти брюки представлены были в различных оттенках. И они моментально преображают любой образ. Мини-сарафаны станут универсальным приобретением. Их можно носить как отдельно, так и в ансамбле с другими вещами. Такими как майками, футболками, водолазками и свитерами. Кожа также перешла с прошлых сезонов и остается на пике популярности уже несколько лет. Модно будет абсолютно все. Топы, брюки, тренчи, плащи, комбинезоны, юбки вы можете создавать кожаные тотал луки и также носить по отдельности с другими вещами. Особенно актуальны будут широкие брюки, также костюмы, карамельного и коричневых оттенков. Как известно, без классики никуда. И одной из главных трендов этой осени это будет обычное серое пальто, которое точно станет вашим лучшим другом и будет выручать вас несколько сезонов. Я, кстати, приобрела себе тоже серое пальто еще приблизительно года два назад и еще ни разу не пожалела. Модные тенденции сезона могут быть весьма лояльны. Если вы любите комфорт, удобство, то этот тренд обязательно для вас. Дизайнеры предлагают трикотажные изделия в виде спортивных костюмов, свитеров. И также внести хотя бы одно вязаное платье в ваш гардероб. Расшитые бисером и паетками, жакеты, жилеты, а также платья будут актуальны в этом сезоне, как никогда. Ветровки внезапно ворвались в осенние коллекция. Их предлагают считать с девичьими платьями, стеганными юбками, брюками из органзы. Еще несколько трендов на эту осень 2020. Из головных уборов на пике популярности теплые панамы. Ну для тех, кто не хочет прощаться с летом, братопы. Разрезы в неожиданных местах и латекс. Леггинсы, пончо, кейпы. Также белые воротнички, которые выглядывают из вашего свитера или жилетки. Красные платья из кожи и лакированного материала. Акцент на объемные плечи и рукава также остается в тренде. Кружево в юбках и платьях. И последний тренд, о котором я хотела бы сказать, это корсеты. Это самые главные тренды, по моему мнению, на осень 2020. Этих трендов очень много. Я вам выбрала самые такие носибельные тренды. И выбирайте на свой вкус то, что вам больше всего подходит к вашему гардеробу. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр и пока!